Я, малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема – развод с семьей и встреча с собой. Я всегда утверждал и утверждаю, прежде чем девушка выйдет замуж, либо парень женится, ему нужно развестись с семьей, с мамой, с папой. То есть прежде чем выйти замуж, либо жениться, нужно выйти замуж за себя и жениться сначала на себе. Это глубоко философский психофизм. Психофилософский вопрос. Что это значит? Прежде чем обрести семью вовне, нужно поставить точку, конечно же, точку не в прямом смысле слова, а развестись с семьей, с той, с которой вы живете, с родителями. Очень часто мы уходим из семьи, пытаясь завести отношения с человеком, создать свою собственную семью. Но ментально, на духовном уровне, мы привязаны сильнейшей, мощнейшей пуповиной к родным и близким, которые не позволяют нам развестись с ними, которые не отпускают вас во взрослую жизнь, которые не позволяют вам, опять же, на духовном невидимом уровне, энергетическом, я даже сказал, создать семью вне ее. Нужно порвать с такими отношениями, конечно же, переносном смысле. Нужно поставить точку тем трениям, вопросам, влиянию на вас, вас которые не позволяет вам, а иногда мешает обрести, либо сохранить свою собственную семью. Нередко родители не позволяют вам создать свою семью, утверждая, что ваш партнер или партнерша им не нравится, не подходят. Вы лучше их, якобы. Они не из того круга. Они сотканы, якобы, не из тех нитей. Они не вашего поля ягода. Они уговаривают всеми правдами и неправдами иногда нередко добиваются того, что вы теряете отношения с человеком, которого любите, которому невероятно сильно тянетесь. Я призываю вас не слушать таких родителей, отворачиваться, иногда даже уходить, лишь бы вы появились и состоялись в своей жизни сами, как индивидуум. Чтобы у вас не было никаких ни советчиков в виде мамы или папы, бабушки или дедушки, которые говорят и учат вас в жизни, которые говорят вам, как действовать, кого и как любить, насколько сильно. Они обучают всему. Они летят в личную жизнь, половую жизнь. Они объясняют, как реагировать, как разговаривать, когда ходить на свидание и насколько долго там пребывать. Это те люди, которые буквально вами и управляют. Но запомните, это люди-манипуляторы. Каким кажется, конечно же, это делать не со зла. Ну, бывает и со зла, но это совершенно другие исключительные случаи, о которых я сегодня говорить не буду. Я говорю о тех, которые действительно думают, что вам помогают. Как правило, это те люди, Мамы, папа, бабушки и дедушки, у которых у самих дела очень плохи в личных отношениях, и они пытаются через вас наладить отношения свои собственные, либо самореализоваться через вас. То есть то, чего не достигли они, то, чего не допоняли в свое время, они пытаются этому научить вас. Но помните золотое правило. Учись у счастливых, лечись у здоровых. Иными словами, тот человек, который в жизни не достиг того, чего он хотел, либо в ваших глазах он не достиг того, чего ждали от него, его не слушайте. Если человек неудачник, он разведен, допустим, вас учит отец, когда он разведен с вашей матерью, либо наоборот, ваша мать в разводе с вашим отцом, но она учит вас жизни. Девушку либо парня, мужчину или женщину. Не принимайте во внимание эти «советы» в кавычках. Они бессмысленны. Иногда они несут невероятно мощную угрозу для вашей будущей личной жизни. Всегда и во всем, везде. Принимайте решения сами. Осознанно, без чьей либо помощи. Без помощи подсказок друзей, врагов, подруг, соседей, знакомых, кого угодно. Вам нравится парень? Встречайтесь, выходите замуж. Вам нравится девушка? Женитесь на ней. Если вы ее любите, ни в коем случае не слушайте то, что говорит вам мама, папа, бабушка, дедушка, родные или близкие, братья, сестры, кто угодно. Не принимайте во внимание их бред. Это воистину бред. Тот, кто любит, не будет давать советов. Тот, кто любит, будет верить вам, доверять, и позволит вам ошибиться, если вы на то способны. И позволит вам создать семью, если вы на то способны. Он будет вас всегда поддерживать. В любом, даже в ошибках он подойдет, обнимет и скажет, ну ничего, все наладится, терпи. Ищи, не унывай. Но тот, кто приносит вред, как правило, говорит, не стоит, не нужно. Это не твой человек, он тебя не любит. Посмотри, как он плохо себя повел, и постоянно будет подстрекать. Настоящий родитель находится всегда между вами, между тем, кого выбрали, и вами лично. На мгновение, когда идет речь о ваших отношениях, он забывает о том, что вы его сын или дочь. Мать забывает, что вы его дочка, и она ваша мать. Она всегда старается защищать двоих, и мужа, и жену. Она всегда старается любить и того, и другого, ни больше, ни меньше. Вы для них оба дети. Если у вас семья настоящей матери и отцу, вы оба дети, и муж. Жена и сын и дочь, независимо, в какой парень находится, в каких обстоятельствах, он должен бороться не лично за вас, а за счастье обоих, за семью. Вот тогда это будет настоящий родитель, вот тогда это будет настоящий совет. И только таким советом можете прислушаться, когда за вас стоят горой. За вас двоих запомните, не конкретно за вас, а за вас двоих, за вас и счастье обоюдное, общее. За мужа и жену, супруга и супругу. Тогда этот совет действительно ценен, он бесценен. Тогда слушайте. Но как только говорят, он тебе не пара, она тебе не пара, сиди лучше дома, тебя обманывают, посмотри, как он себя ведет или как она поступает. И много еще чего очень нехорошего. Закрывайте уши, уходите, бегите от таких отношений. И всегда принимайте решения сами. В любой ситуации, где с кем бы вы ни были, любите, любите. Если будет ошибка, дай бог вы из нее выкрутитесь, но сами. Пенять вам придется на себя. А в противном случае, если вы будете слушать подсказки родных и близких, виноватых будет гораздо больше. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.